Всем привет! Вы на канале ⁇ Как заработать в интернете ⁇ и сегодня мы будем подводить итоги розыгрыша, который я проводил вот 7 дней назад. Также подведем итоги и, наверное, уже с понедельника запустим новый розыгрыш от компании Аврора. Кто еще здесь не участвует, не зарабатывает, самое время включаться в работу, так как проект долгосрочный. И в этом видео мы сейчас разыграем турбогенератор 110 стоимостью примерно 80 долларов все зависит от курса Итак, напоминаю условия розыгрыша первое зарегистрироваться в компании аврора именно по моему пригласительному коду второе подписаться на канал третье подписаться на чат четвертое поставить лайк под этим видео и пятое написать любой комментарий под этим видео. Вот все комментарии. И вот еще мы здесь также проверим. Обновлю страничку. Здесь вот сейчас появятся все комментарии, которые вы оставляли. Именно по комментариям мы сейчас определим победителя. И победителю нужно будет написать мне в личку и предоставить все скриншоты. Вот видим на проверке здесь 0 комментариев все комментарии опубликованы давайте сейчас здесь так само я обновлю страничку возьму ссылку на данное видео и узнаем кто же будет победителем и выиграет NFT генератор 110 и начнет зарабатывать свои первые деньги в компании аврора итак копируем ссылку на видео Идем в рандомайзер, вставляем ссылочку, загружаем данные. Видим здесь у нас немного комментариев, но они все-таки есть. 21 комментарий. Итак, выбираем случайного пользователя. Поехали. Олег Анисимов. Поздравляю тебя, ты выигрываешь. NFT-генератор вот 110. Чтобы тебе его получить, ты должен написать мне в личку. Вот переходишь на мое видео, здесь нажимаешь еще. Вот для личных сообщений пишешь мне вот сюда, что я победитель. Также тебе нужно будет предоставить скриншоты, что ты... Подписан на телеграм-чат, на телеграм-канал. Скриншот, что ты зарегистрирован в проекте Аврора. Свой никнейм я проверю. Если ты зарегистрирован по моему пригласительному коду, ты получишь NFT-генератор. Еще раз тебя поздравляю с победой. Жду тебя в личные сообщения. Пиши, и ты получишь свой приз. Также, друзья, не забываем... С понедельника начнется новый розыгрыш. Следите за каналом, подписывайтесь. Всем желаю хорошего дня и всем пока.